Привет друзья! Вот занимаюсь заготовкой дров. Завез я 5 складометров березы, вот пилю ее потихоньку, потом колю и вот хочу поделиться с вами козликом для дров, который я сделал на скорую руку. Дрова у меня метровка есть бревна побольше из бревна поменьше и вот именно такие бревна они очень удобно распиливать бензопилой потому что их нужно как-то держать и вот сейчас поделюсь с вами своим козликом сделаны на скорую руку для распиловки как раз вот таких метровых бревен Вот он и куза.